И слишком много бумаги и слишком много вещей, чтобы обходя бровей загиб, писать посвящение времени, будто любовниц от имени всех себя для людей, чтобы запомниться в бумагах и даже в вещах. Век волкодавит лириков, отгрызает них по куску. Я отгрызаюсь в мире том, ибо свой дар несу, будто бы крест языческий, речью став не по дням. Ибо талант электричества Богом данный нам Средь дыма, восторгов, вздохов Душа многотомно ломится Сквозь мясо нас взяв в размах Поэт обожает эпоху неистого, будто любовницу расхристана на простынях